Я без и забрала, отсутный дом и мне не дала, не попиризация. Выходите из село, я приеду к тебе вскоре. Будет спать спокойно город, светок и ягация. Я прижмусь к тебе и ты смотнешь из... Демобилизация а -а -а, Я движусь к тебе щекою Ты смахнешь слезу рукою Демобилизация У -у -у -у. Я и не правда все вот забыть Для на чего нам говорить В этом не родили меня на свет В этом не сыночки Мне сегодня тридцать лет. Мы в этот час Нет, нет, нет, нет, нет, на стакан, стакан. Вы тут не меня на свет, нет, нет, нет, я оден, В этот